Вы бы хотели, чтобы на время специальной военной операции город закрыли там, с целью безопасности и еще почему У ну, меня это вызывает двоякие чувства, потому что с одной стороны хочется защищенности некой, насколько это возможно в наше время, а с другой стороны, Севастополь, многие уже полюбили его, и он станет недоступным для многих, и это как бы грустно. Первая мысль, это у нас тут все это... Э, сфера обслуживания – это у нас отели, рестораны, кафе, то есть это сразу все просядет. Можно под одеяло, это тоже как бы способ решение. Ну закрыться Помогаем. и ни, ничего не видеть от проблем. Это Смысл это... же это – это безопасность. же На случай безопасности хотят же закрыть город. А если ракетами стрелять, то через все безопасности можно дострелить. А так въезд можно ограничить просто лицам, ну, допустим, с Украины или с приближающих с судимостью. Вообще этим должны службы заниматься специально. Доводилось пожить вам в закрытом Севастополе? Э, честно говоря, было один раз, но это еще при Советском Союзе. Вы знаете, очень много местных, которые вызывают сомнения. Поэтому подозрительные? это подозрительные, да. То не за красных, то не за белых. Понимаете, при Украине было очень хорошо, как они говорят, потому что тогда было все очень хорошо и удобно э, отмывать денежки не платить налоги. Пришла Россия, немножко затянула эти удела. Э, местным не нравится, соответственно, это, скажем так, пятая колонна. Даже среди моих знакомых э, есть, которые даже э, у супруга э, работал начальник, и тот, как бы, скажем... Э, Смотрел налево, потому что... Вот так вот? Даже так, да. Нет, конечно. Нет, мы хотим просто сюда приезжать, отдыхать. А вот КПП, Слагбаумы вообще помогают? Нет. Нет. нет, то, да? нет. Я убеждена, что Севастополе ничего не грозит. А вот эта атака там дрона какого-то на Ну, вы спросили, я ответила. Я считаю, что это просто мелкие запугивания. Я считаю, что люди должны приехать и без всяких таких условностей и побывать в Я Севастополе. Звучала после атаки на штаб флота такая идея, город надо закрыть, поставить КПП и только по пропускам. Вам как идейка? Считаю, что в, этом, в этих словах есть разумная частица, но прятать от граждан страны такую алмаз, как Севастополь, неправильно. Достичь безопасности можно другими путями, так, чтобы не мешать планам граждан нашей общей страны. Надо город закрывать на время спецоперации или не надо? Ой, я не знаю, я не могу вам ничего ответить по этому поводу. А ваша точка зрения? Нет, наверное. На безопасность не повлияет? Не повлияет, у нас ребята здесь очень хорошие. Справятся, да? да обязательно. Россияне самые крутые ребята в мире. У меня возникает вопрос, кто все эти люди, которые пишут в комментариях, город надо срочно закрыть. Но я одного знаю, это я. Но я из вредности, на самом деле.